Мы сильно хотели и спели метели. Давай веселиться, Ведь в юга кружится. Но мама сестру нас гулять не пускают. В такой круговин легко потеряют. Не бойся, мамуля, найти с ней вопрос. Попросим их дому у нас сам Дед Мороз. И елку с ирушками в дом принесем, И хороводом мой елки споем. Положит нас с мамой-сестренкой в кроватке, со сказкой у и в глазки нам спадки. А спадки такие волшебные штучки. Там с мамой сестренкой летаем на тучке. Там же с клюкой дед мухомор, с белым грибом ведет вечный спор. Кто, мол, главнее, блохая или собака? И должен ли бык по вакать? квакать? Но мы, не дослушав их так, улетаем. Весь спадки под утро волшебные тают. С сестренкой с кроваток мы быстренько встали, Почистили зубки, себя причесали. О чудо, в гостиной елка, игрушки, гирлянды горят, И готовы хлопушки. И мама с улыбкой на общий вопрос нам отвечает, Дед принес. Мороз не мороз, но с такой бородой, Что даже приставить не можем сестрой. И тут вдруг стучится посохом в дверь. Дед весь морозный. Подарки теперь. Сейчас вам сестренкой буду дарить. И хороводом вместе с вами водить. Смотрим, у деда знакомая шляпа. Бороду сняли? Так это же папа. Затем к нам соседка Снегурка пришла. Коса из мочалки и так подошла. Что мама сказала ей, очень идет. Вот так начинался следующий год. И раз у нас папа, свой Дед Мороз, попросим, чтобы почаще подарки нам нес. Все здорово было, но надо в кроватке. А то не найдут нас волшебные спадки и вовсе куда-то от нас улетят, не любят они непослушных ребят.